Насколько полезного в данной ситуации может быть принимание закона причин причин закона? Безусловно. Да. Понимание того, что ничто не происходит просто так, это освобождает от чувства э, несправедливости в жизни. Когда мы понимаем, что все закономерно что все есть движение, единое внутри одного потока, что здесь не может быть никакой а, случайности, случайной справедливости, что все очень закономерно. И вот здесь мы как раз и можем принять с благодарностью все, что происходит. Как бы это, казалось бы, тяжело, не звучало и странно. Но в действительности любой опыт, который дается, он дается именно для закрепления осознанности, для проявления силы. Не падать в эгоистические вот эти вот умственные тенденции, которые особенно сильно проявляются именно в таких критических моментах. Это как раз вероятность увидеть, распознать в себе это. И через осознанное восприятие углубится настоящее. Понимаю, что никакой несправедливости здесь не может быть. Тем не менее, если есть стремление вот к этим внутреннему, как это сказать, вот такой вот внутренней поддержкой, да, то стоит. Вот. Вы просто сами, если вы будете все это применять и целостно, то вы сами увидите, когда вам перестанет, эти, перестанет побуждение к этому. Вот. Но если вы сейчас чувствуете как каким-то образом реакцию другого человека, то, конечно, есть смысл. Страдания могут быть только тогда, когда вы верите в то, что вы нечто отдельное от потока. Именно эта вера, она и вызывает боль. Именно эта вера, она и подпитывает чувства, подпитывает некоторую претензию к тому, что происходит. Но когда вы переносите свою точку восприятия, с индивидуальной личностной на целостную, то вы можете взглянуть на эту же ситуацию, как по прошествии времени, то есть более отстраненно. Уникальная возможность распознать того, кто страдает. Вот в данной ситуации будет очень ясно видно, если найдется та сила, внутри себя сила направить внимание в него, в страдающего, а не страдания. Это вот как два противоположных объекта.